В наше время очень популярны герои вселенных Marvel и DC, но при этом не стоит забывать о наших национальных героях. Наши национальные герои — богатыри паса Джангар. Мы знаем, что сильнейшим героем вселенной DC является Супермен, хотя кто-то, наверное, может это оспорить. В любом случае, это не так важно. Куда важнее узнать, кто сильнейший герой в Джангар. Сегодня мы подробно попытаемся ответить на этот вопрос. Если говорить о Джангаре, то, о сюжете и характере главных героев, то следует рассматривать в пределах одной версии эпоса. Немногие знают, что в Калмыкии 7 разных версий. Эпоса Джангар, сильно отличающиеся друг от друга. А версию эпоса Айратов Синдзяна можно назвать 8. В данной статье мы будем опираться на малодербенскую версию кипухусовского Аймака, версия Эйляна Летом 1908 года Номточиров записал на Айратской письменности 10 глав этой версии из уст великого Эиляновла. Следует сказать, что эта версия Джангара наиболее популярная в Калмыки. А также мы немного заглянем в Синзианскую версию. Итак, кто же самый сильный богатырь? Основные президенты на Титу, Хан Майон Джангар, Алый Хонгар, Савар Чижаларуки, Ясновиц Алтан Сиджи, Санал Строгий и Викуй Нагон отец Алого Хонгара. Начнем, пожалуй, с самого Хана Джангара. Два года он осиротел, но с трех лет с успехом вел войны и побеждал. На третьем году, когда был трехлеткой его коня Ранзал Зерды, впервые поход он отправился. Разрушил ворота трех крепостей, могучего Гульджин Мангас хана себе подчинил. В четыре года подчинил и обратил свою веру Дердинг Шарамангас хана. В пять – пятерых злых бесовских ханов, но в этом же возрасте столкнулся с проблемой. Бекэ Мегэн Шикширгэ взял его в плен. К сожалению, подробностей об этом в эпосе нет. Но ясно одно – Джангар не смог победить отца Алого Хонгэра Бекэ Мегэн Шикширгэ. Шикширгэ, в свою очередь, пытался убить ребенка, но его собственный сын Улан Хонгар, не допустил этого. Шесть лет Джангар, оседла Фаранзала, по приказу Шикширгэ отправился угнать Табун Алтана Чеджи. Ясновидец Алтан Чеджи, конечно же, узнал об этом. Оседлал своего Акса Кулана, погнался за Скатакрадом. Выстрелил со своего синего лука шириной в дверь. поразил лопатку Джангара. Таким образом, Алтун Чейджи одолел Джангара. Затем Бекэмэгэн Шэхшэргэ вступил в бой с ясновидцем. Алтун Чейджи и его одолел. Джангар, до того как стал ханом, сразился с Саналом Строгим. В Синзянской версии есть отдельная глава об этом. Санал одолел Джангар. Затем Джангар отправляет Алтана Чейджи подчинить Санала. Ясновидец с успехом выполняет задание. Итак, на первом месте Алтун на втором Бекэмэган Ши Санал строгий на третьем месте, а Джангар на четвертом. Эросом ты лечишь, О, Улан Хонгар – герой, пользующийся большой любовью в народе. В синдианской версии есть глава о битве с ханом Харангу. Хан Харангу одолел Джангара, но не смог побить Хонгара. Можно сделать вывод, что Улан Хонгар сильнее хана Джангара. Есть глава о пленении Савра Тяжелорукова. Следует заметить, что Саур самый молодой богатырь из 12 отборных героев хана Джангара. Никто, кроме Хонгара, не смог его одолеть. Таким образом, Алтан Чейджи остается на первом месте, Гэкэй Мэгэн Шэргэ на втором, Хонгар на третьем, Савр Чжилорукий на четвертом, Санал Срогий на пятом месте. Как сравнить Хонгара и Алтана Чейджи? Обратимся к главе о женитьбе Алого Хонгара. В ней происходит борцовское состязание между Хонгаром и Малацаганом. Джангар заранее советует привязать отца Хонгара Гэкэй Мэгэн Шэргэ Бакыманганших Шерге к железной телеги привязали. 5000 мангасов удальцов держали его. Сняли одежду оба жениха, схватка началась. Жених от цаган Зулахана подмял хомгара под себя стал его одолевать. Ширги железную телегу разнес, тысяч удальцов расшвырял, подбежал. Мала цаган руки ноги переломал и с грохотом бросил на землю его. Из этого эпизода можно сделать вывод что в превосходит своего сына Хонгара, но не стоит забывать, что Шикширги не смог одолеть остановиться Алтана Чейджи. Таким образом, Алтан Чейджи обладатель титула «самый сильный богатырь». Ну а в силу своего возраста он не так активен, как Хонгар и остальные На втором месте Векэмэгэн Шикширвэ, затем его сын Улан Хонгар. На четвертом месте Савар Тяжелорукий, на пятом Санал Строгий, на шестом Хан Джангар. Но это никак не умаляет достоинства Хана Джангара и остальных героев эваса. Ачир Тирбатай. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Худул 72 небылицы. Рассказ-диалог Кемельхын, приметы 25-го позвонка овцы. И образец гаданий Далуншиндже, гаданий по баране лопатки.